Всем привет, с вами на связи Сергей Олеченко и мой блог 21instagram.ru, где вы найдете много интересных статей и полезного контента для себя видео. Сегодня мы поговорим про стоимость и набор аудитории, какие условия и где какие могут быть камни, палки и тому подобное. Какие могут вас ожидать, так бы сказать, нежданной ситуации. Первое, с чего начнем, это набор контента. Смотрите, это занимает очень много времени и у вас может просто уйти там даже не день, а там недели на создание крутого контента, это надо следить за трендами, придумать, генерить что-то, собрать головой. Порой бывает удобно, когда вы, допустим, какой-то специалист и вам нужен помощник. Вы нанимаете человека, который занимается вашими социальными сетями и он генерит какой-то контент, вытягивая из вас полезную информацию. Это может стоить там, от 5 до, ну, грубо говоря, тысяч 1020-30, в зависимости от того, какой вид деятельности, направления. То, что касаемо продвижения через массовые подписки, это вы покупаете софт, тратите там, минимум времени в день, собираете конкурентов, либо анализируете. Есть софты разные, есть которые подписываются даже на аудиторию онлайн, есть которые собирают, фильтруют, можно лайкать, можно подписываться. Здесь все в районе там, полторы тысячи можно сделать, подключить, чтобы работало у вас очень здорово. Главное позаботиться о безопасности. Это привязка к фейсбуку, аккаунту от пол, от 30 дней и тому подобное. Все эти мелочи. О них я потом далее еще расскажу. Про конкурсы. Здесь есть такой минус, что там может быть нет целевая ваша аудитория и таким образом вы получаете как бы есть и подписчики, есть и лайки, но это не та аудитория, которая у вас будет покупать и заказывать услуги. Либо же нужно участвовать в таких конкурсах, которые направлены на вашу аудиторию. Допустим, мамский и у вас паблик с мамами или товары для мам. Либо же там конкурс в мужских пабликах и товары для мужиков. Ну, такого я вообще не видел. Разыгрывают в основном всегда для девушек, так как в женской аудитории больше всего. Продвижение через блогеров и тематические площадки здесь можно нарваться на кучу нагручных аккаунтов и таким образом слить очень много денег поэтому здесь также нужно анализировать постоянно смотреть какие вообще аккаунты кого вы планируете рекламироваться что там с активностью какие там комментарии анализировать и посмотреть там статистику за год и также смотреть вообще, сколько рекламы, какая реклама, как она срабатывает. Вы можете написать тем людям, которые рекламировались, и узнать у них результаты. Это будет очень большим плюсом. Таким образом, вы сэкономите свои деньги и с умом будете продвигать свой аккаунт.